Здравствуйте, с вами Сергей, вы на канале Алекс Азия. Сегодня у нас небольшой обзорчик всего для айфонов. Мы сейчас сделаем сериал небольшой, специально для вас, в котором будем разбирать, как проверить качественные модули, как проверить дисплей, подсветку, чем отличаются шлейфы и разные матрицы. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот волшебная коробочка. Эта волшебная коробочка может проверять дисплейные модули для айфонов начиная от айфона 4 заканчивая модулями для айфона восьмерки. вы просто берете подключаете модуль, коробочка что делать и пишет вам, все смотрим хорошо или плохо, вы можете детально посмотреть RGB цвета Можете посмотреть режим эмуляции Как бы реально изображение выглядело Можете посмотреть градации серого, Посмотреть насколько качественно собран модуль Насколько качественно у него совмещена Подсветка с Есть ли у него засветы И насколько работает хорошо 3D Touch Давайте перейдем к лоузапу и посмотрим Что он умеет наконец-то добрались до самого обзора почему у меня две коробочки потому что вот эта коробочка предназначена для проверки дисплейных моделей iPhone 4 4s 5 5 c 5s 6 и 6 а вот это уже для более новых моделей 6s 6s 7 7 8 и 8 плюс давайте вот начнем шестерочки, потому что у меня есть вот такой тут дисплейчик китайцы, естественно, пленку ровно не клеят, поэтому мы заодно сделаем обзор вот такого вот ролика для того, чтобы убирать пузырики и неровную наклейку поставляется ролик вот в таком вот пакетике с сам низкокачественным берем и проводим по модулю несколько раз пытаемся убрать полностью все неровности, но поскольку под пленкой находится какая-то пыль и другая мелочевка, это с первого раза не получится сделать. Так что ролик не исправит всех ваших проблем. И даже волшебные руки тут не помогут. Мы уже установили плату расширения, чтобы подключить iPhone 6. Давайте вот посмотрим саму коробочку детально. Коробочка может питаться, как от сети. От переходника 5-15 вольт. Так и отстроенные батареи, которые заезжаются через microUSB. Тут расположены кнопки управления. Это переключение модели. Это переключение типа матрицы. А это уже дополнительные порты для программатора, расширения, которые нас мало интересуют. Основные элементы управления это кнопка включения дисплея и режима работы. Включаем. Можешь проверять также 3 d Touch Подключаем наш дисплейный на модуль. Дисплей на модуль подключен. На экране, на экране отображается информация, включен или выключен модуль, как какие тесты делаются в автоматическом режиме, выбор режима модуля либо вручную, либо автоматическая, и информация о самой матрице, кем она произведена. Основные производители матриц. Включаем. Так Теперь мы попали сразу в режим тестирования. Давайте начнем с 3D-тача Более подробно Спасибо волшебные руки Плохо тач подсоединили? Возможно Все так, Естественно гладко, вот такого оборудования И при неаккуратном обращении можно Поднуть контактные площадки. Сейчас маленькие тех работы. Мы наконец-то подключили модуль. Включаем. Режим тестирования у нас вручной. Мы сразу видим проверочное меню и итог потребления, сколько потребляет данный дисплей на моду. Давайте начнем с 3D-тача. Так, чем я сильнее нажимаю, тем сильнее квадрат. Больше точнее. RGB красный. Вот так не умеет. Зеленый. Синий цвет. Проверка черного. Белого цвета. Кстати, засветов нету. Хороший модуль. Градации серого. Изображение, вот режим эмуляции экрана. Кстати, какая-то низкокачественная картинка зашита. Переехавшая с предыдущей машинки. Mm. Ну и режим работы тача. Игра нарисую по всем полоскам. Также машинка имеет автоматический режим работы. Мы сейчас покажем вот на другой версии, как работает автоматический режим. Второго выключим. Берем дисплейный модуль для iPhone 5S. Для iPhone 5S. Подключаем. Включаем аппарат Включаем тестер Тут уже Тейдетач не, не может Включаем Машинка думает И пишет то что Дисплей ок Что это значит То что он сделал полную проверку Как и Сенсора, так и самого дисплейного модуля. Верно. Можно вручную немного полистать. Режим белый, черный. Кстати, Чтобы с Все ли в порядке с подсветкой? Не Нас... ли матрицы. И насколько она ровно собрана? RGB. Тесты. Опять же, режим картинки эмуляции. Режим с серым, с белым. Просто с серой. На котором лучше всего заметны засветы от подсветки. Ну и выключенный модуль только Вот такая вот игрушка. Выключаем ее. Давайте подведем итоги. Вот эти два аппаратика простых заменяют вам Кучу айфонов на рабочем месте, которым надо просто подсоединять дисплей, заменяют другие сервисные платы, а также их самый главный плюс то, что они работают чуть ли не в автоматическом режиме и могут полностью проверить дисплей, в хорошем он находится состоянии, либо не очень. Дальше, с помощью простых нажатий клавиш вы включаете нужный вам режим, смотрите биты и пиксели, неровности сборки, засветы, и если у вас сервис, либо вы мастер по выезду, либо магазин, это самый лучший вариант, чтобы просто тестировать модули даже в походных условиях. С вами был Сергейевич, канал Арисазия. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Хороших вам модулей, поменьше убитых пикселей и плохой сборки.